Мотор, все, поехали Так, записываем видеоинструкцию о том, как зайти на три аккаунта мини за 34 500 рублей, чтобы получать максимум а, выхлоп а, Так, сейчас я приведу пример а, Последние документы открою на прошлой неделе Так это Word Word, завис. Так, на прошлой неделе. Распис соглашение. Так. Чик-чик-чик, mm. таксофон. Mm. Uh -huh. То есть, вот пример: когда вы заходите с маленьким аккаунтом. По 11 500 три пакета мини за 34 500 когда вы три аккаунта берете мини вы получаете при одинаковом построении структуры получаете доход 104 тысячи рублей а если вы берете один вип аккаунт и у вас проходят те же самые обороты вы получаете 81 тысячу рублей ну то есть практически 25 тысяч выхлопа у вас меньше, если вы заходите на 35 500 на VIP, нежели берете три аккаунта по 11 500 мини. То есть выгоднее заходить на три пакета мини, потому что у вас получается золотой треугольник, и вы бинар получаете три раза с одного и того же товарооборота. И вот как это сделать, мы сейчас с Тамарой вам покажем. Так. Делай демонстрацию экрана. Первый аккаунт Ольги, Я сейчас перевожу туда. Финансы, перевести средства. Ты пока, Ольги, в аккаунт заходи. Одиннадцать пятьсот. Описание. VIP Ольга. Эйбович Продолжить На Ольгу перевел Все Нажимай на Ольгин кабинет. Да просто, ты просто. просто... Что, вот смотри, не обязательно нажимать кнопки сворачивать, достаточно просто было нажать на ее кабинет. Ну не суть, просто что так меньше движений. А, теперь целевой взнос. Оранжевая полоса, купить за 11, подтвердить, 11500, единовременный сбор 500 рублей, подтвердить. Со внутреннего счета, продолжить. Неверно ведет пароль? Ну понятно, потому что он же сохраняет твой пароль, а не ее. С твоим ужком, па. Завершена, поздравляем. Угу. Теперь э, на главное смотрим. У нас десять долей. Ну внизу вот ты про правильно пролистывал. Десять долей. Mm -hmm. Оплати, оплатить целевой взнос Нажимай еще да, да да То есть в любой момент Вы можете сделать апгрейд До следующего Не надо нажимать на купить Я знаю, я знаю 33, либо да, Доплатив 33, либо 77 тысяч mm -hmm. Но за счет треугольника Именно что построение Золотой треугольник Три аккаунта Вы получаете mm -hmm. с одного товарооборота э, Три раза Бинарный бонус Что он позволяет за счет заработанных денег Покупить больше, э, больше долей За счет, у, за счет апгрейда аккаунта Повышение его стоимости Так Теперь э, Следующему я сейчас э, добавлю Еще не закидывал Колесниковой Алене заходим А как к ней зайти? Не, ну, а, у нее на почте ты? логин, пароль. Ну, я знаю так. Подожди. Я не зайду к ней на почту. Ну, значит, они сами сделают активацию. И все. Так, колесникова я перевел. Алене теперь колесникову Федору. Так, финансы. Перевести средства. 11500 Ой, а что я пишу? Я пишу VIP. Ну, ладно, пусть будет VIP. Заложим материализацию, чтобы они до Випа апгрейдились. Mm -hmm. Так, все, я апгрейдился. так так так видим что от колесника федор ну давай возьмем моя структура выберем и вот вправо влево встанут колесника федор и колесникова алена все и у человека будет золотой треугольник помимо этого она еще заработает бинарный бонусов 2200 рублей Итого у нас получается 34 500 минус 2 200. Получается 33 300. 33 300 получается у нас. Да, 32 Да, да, 32 300. 32 300. У нас получается вход на три аккаунта по итогу. За счет того, что нам уже вернутся реферальные бонусы. И все, и мы вот в эти четыре места еще ставим активных четырех партнеров, и у нас строится сеть, как положено. Ну все, благодарим вас за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео вам стало полезным.